Вообще вся, вся программа, программа, которую мы сейчас делаем, в том числе и программа собственного сознания, она ничем не отличается от стандартной схемы написания программы. Дерево текущей реальности должно быть создано. Да? Для того, чтобы было создано дерево текущей реальности, нужно разработать э, не просто его прообраз, еще разработать систему инъекций, которая будет это дерево текущей реальности как-то видоизменять. То есть отвечать на вопрос: вот есть структура жизни, вот она сейчас есть реальность, на что мы ее меняем. То есть, чтобы понять, что ты хочешь получить, надо понять, на что ее надо поменять. И вот на сравнении вот есть два, два, два, два образа реальности. Реальность сегодняшняя, реальность будущая. Между ними есть разница, между ними есть дельта. Чтобы этой дельты достичь, надо в сегодняшнюю реальность ввести некоторые инъекции, определенного рода вирусные с точки зрения системы программы, которые неизбежно изменят вашу существующую систему и приволокут вас к тому самому прообразу будущей реальности, которую вы хотите совершить. Когда вы более или менее прикасаетесь к, этой, к, этой, к этому дереву будущей реальности, оно еще очень неустойчиво, оно еще даже не посажено в землю, оно здесь только в прообразе, есть только в виртуале. Оно запускается тестово и показывает, здесь слабое, здесь не выдерживает, здесь корневая система дохлая, здесь оно неустойчиво, то есть здесь оно не дает определенного эффекта. Опять прорабатывается система инъекций, которая уже выявленные ошибки изменяет, чем мы с вами сейчас и занимаемся. И в тот момент, когда он уже сажается в Землю, там, запускается на орбиту, какой угодно термин возьмите, оно пройдет, должно пройти всю систему тестовых испытаний и на устойчивость, и на плодоносящие функции, да, и на э, соответствие тому идеалу, который вы перед собой нарисовали. А на это все нужно время и последовательность шагов о которой мы, собственно говоря, сейчас с вами и говорим. Вся эта последовательность шагов будет нами выдержана. И тогда есть гарантия того, что вы приобретете именно ту реальность, перепрограммируете свою собственную реальность через систему внутреннего Я, чтобы она вас устраивала абсолютно, более или менее вписывалась в отрисованную написанную программу здесь, реальности, которая будет абсолютно соответствовать результативности. Чего вы хотите, Чего вы хотите получать в реале и какие результаты вы хотите достичь, и чтобы это не было от ума, чтобы это не было фантазии придуманной, навеянной там я не знаю писателями, фантастами, она должна идти из я есть, потому что в я есмь эта программа уже есть.